Фиолетовый неон. Теория большого взрыва. Я сейчас хлопну в ладоши, и пусть атомный реактор воображения наших зрителей запустится, запустится. Здравствуй, зал! Финал. Самое время познакомиться. Это Арсений. Братан, справа. В детстве Арсений ходил на шахматы. Все ходили на горшок, а Арсений на шахматы. Я не поняла сейчас. Это не девочка, это беда. Я с такой, как она, ни за что никогда. Катя вернулась. Ты скучал по мне? Я тоже по тебе скучала. Привет, Данил. Катя, как у тебя дела? Минда торща ШЕМ Ого! Ребята, ну это финал, нужно побеждать, что у нас есть. Ну, есть песня про Арсения. Играл на дискотеке, громко тип по таходик. Арсений наш от громкой музыки давно отвык. И вдруг шум апогея достиг. Арсений, что случилось? Нервный тик! Нервный тик! Какими шутками вы собираетесь победить? Давайте перейдем к нормальным номерам. Ну что, теория Большого Взрыва, вперед к чемпионству! не порыва, Команда, какая теория Большого Взрыва. Начинаем! Банке. Вы идиоты, вы ничего не делаете! Вы у меня будете тестом в акбатыре торговать! Это ограбление! И если хоть кто-то сдвинется с места, я пристрелю ему башку. А теперь блок музыкальных миниатюр. Турецкий певец подавился во время своего концерта. Певица Сия во время своего выступления в зрительном зале увидела Михаила Галустяна. Down, hunt. Нагана пришел на поле чудес. Минута. Пошла. Поел Ака. Вот вам бакал пока, чтобы наверняка... Ну и что хотелось бы сказать? Бегать лет! Так, Катя... Так стоп! Булды хватит нишли заткнись! Катя, что ты делаешь? Ребята, я поняла. Чтобы стать чемпионами, нужно взять с каждой команды все самое лучшее. Поэтому... Я ее пародирую, дурачок. мы тоже так можем. Команда КВН, бред. Меня, тюрочки. Ой, еще, получше пародиста не смогли найти, что ли? Вообще-то смогли. Добрый вечер, дамы и господа! Перед вами команда КВН-сборная Пушкинского лице! И это финал! Девчонки, у вас есть что-нибудь? Стихотворение! Уже рублей по 20 мороженое я хочу купить еще хочу колготки и фломастер ну вот такие мысли на ЕГЭ. классный стих ну зачем ты его рассказала Ты же Пушкинский, нам надо рассказать стихотворение. Так, дебилы. На первый, второй дебил рассчитать. Первый, второй. Дебил. О, дебилы. Я дебил, я дебил, и зовут меня Кирилл. Алло, да, Кирилл? Что? Телефон в унитазе утопил? Ты что, дебил? Дебил. Ладно, я пошел. Сюда, баклажан, баклажан, надо сюда, надо сюда, баклажан, баклажан. Команда Коэн Баклажан. Представьте, стоматолог пришел к стоматологу. Будет не больно. Не, я не пойду. Да я говорю, будет не больно. Я сам стоматолог. Кому ты врешь? Так не смешно. Так не смешно же! Один в один баклажан же. <социт> а для чего мы показали все эти пародии? Неважно, кто сегодня получит кубок, по-любому это будет кто-то один из нас. А теперь серьезно, это наше последнее приветствие в юниор лиге. И поэтому... Последний шаг осталось сделать в нью йорке Лиге Чтобы достигнуть цели, развернув кубок интриги Преодолев в путь победы и поражений Мы создали задел для следующих достижений Сегодня ночью, пред рассветом, звезды все померкнут Но по меркам КВН на звезды мы никогда не влетут Согребем памяти, и чудесный каждый вечер мы, мы скажем не прощайте, скажем мы до скорой встречи Мы будем просто продолжать великие традиции, и пусть у нас на долгов память будет запасаться выпуск ленинки. 2016. Команда КВН Сирия большого встриба, спасибо. Принц на белом коне. Присаживайтесь! Зеленоглазое такси. Мы исполняем желание. Звони: 79 99. 99.